Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Согласитесь, что всем нам время от времени приходит мысль, что наша жизнь каким-то непостижимым образом зависит от того места, где мы живем или работаем. А вы задумывались, почему так происходит? Почему в одном месте нам спокойно и комфортно, и дела ладятся, и все хорошо? А из другого дома или квартиры хочется переехать? А если переехать не получается, можно в этом случае как-то себе помочь? На все эти и другие вопросы вы найдете ответы в материалах курса «Фэншуй и Бадзи». Уже после первых занятий вы подружитесь со своим домом, научитесь находить в его пространстве как свои болевые точки, так и места вашей силы и процветания. С болевыми точками для каждого господина дня я уже начала вас знакомить в предыдущих роликах. Сегодня будет продолжение. Речь пойдет о ловушках в доме для таких господинов дня, как огонь инь, земля ян и земля инь. Ну, а от вас я, как всегда, жду лайки под этим видео. Что такое ловушки, я уже вам рассказывала. Ловушки особенно сильно влияют на карьеру и доходы. Поэтому, если вдруг так случилось, что глава семьи или кто-то другой, кто является кормилесом семьи, стал меньше зарабатывать, обязательно сделайте для него аудит помещения. Вполне возможно, что этот человек находится в ловушке у себя дома. Как еще вы сами себе сможете помочь, если освоите материалы курса, вы узнаете. Как, зная свою карту Бадзе, это, конечно, для тех, кто уже э, знает астрологию, вы научитесь делать корректировки окружающего пространства с помощью фэн-шуй для определенных целей. То есть специально под каждую карту можно сделать такую корректировку, которая будет помогать карьере, богатству, учебе, браку, зачатию. Научитесь регулировать температурный баланс. Астрологи знают, что это одна из важнейших тем в в карте ну не для всех карт но для многих карт это вообще просто принципиальный такой момент что без регулирования температуры у человека ну, могут вообще дела не делаться или здоровье лететь и так далее что вы еще будете уметь усиливать полезного бога ослаблять проблемную энергию превращать свою квартиру частный дом или офис вместо силы которые будут способствовать достижению ваших целей до результата и делать вашу жизнь Такое, какое вы бы и хотели ее видеть. Жду вас на курсе. Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь и первым узнаете о самых привлекательных ценах на этот курс. А сейчас давайте вернемся к ловушкам, которые маскируются и поджидают нас в самых неожиданных местах, и из-за них у нас много чего может не получаться, но зная фэншуй плюс бадзи, мы будем с вами учиться благополучно освобождаться и выходить из таких проблемных зон. Итак, господин дня, огонь инь. С каким символом мы связываем иньский огонь? Это свеча, камин, плита, печь или картина с постером, на которой есть огонь. А также огонь инь ассоциируется с сердцем с лошадью искому огню плохо будет если он попадет в земную ветвь козы это на юго-западе почему потому что один это огонек свечи а здесь его засыпают сверху землей и не дают разгораться и он не может проявить себя в общем очень неприятная ситуация для человека с господином дня огонь и следующий небесный ствол янская земля янскую землю обычно Связывают с каким-то большим камнем или изделием из камня, изображением горы или холма. Ловушка для янской земли, кстати, как и для янского металла, мы уже об этом говорили, находится в секторе змеи на юго-востоке. Здесь сильное солнце перегревает землю, и она пересыхает. Это создает для нее большие проблемы. Конечно же, ей не нравится быть пересушенной. И, наконец, иньская земля. Символом господина дня земля инь будет садовая земля, песок. Или изображение пустыни, или заснеженного поля. Земля инь – это плодородная почва, которая дает жизнь, взращивая растения. И ловушка для нее будет в секторе земной ветви лошадь на юге. Потому что лошадь это очень сильный огонь, он не дает земле выполнять ее основную функцию, он ее иссушает и делает бесполезной. Теперь вы знаете, где находятся в доме ловушки для каждого господина дня. И вам остается только убрать свои символы из этих секторов. Сразу предваряю вопрос, если вот это сделать невозможно, например, там стоит плита или громоздкий шкаф. И сделать это не получится то как быть? Не переживать, для каждого случая найдется выход, как нейтрализовать или смягчить ситуацию. Но для этого, конечно, нужно не отрывочные знания, а нужно овладеть ими в полном объеме. Поэтому Жду вас на курсе. переходите по ссылочке под этим видео, нажимайте на колокольчик, чтобы подписаться на наши новые видео и не пропустить их. Самое интересное нас ждет впереди, если вам понравилось видео, жду от вас лайк. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч на нашем канале.